всем привет вы на канале заработать в интернете и в этом видео я вам хочу показать букс про который я уже снимал видеообзор показать что я с данного букса вывел 23000 сатоши что он платит также я всем вам хочу предложить поучаствовать еще в одном очень крутом розыгрыше на 10 долларов все условия будут в конце данного видео Главное это смотрите видео внимательно и до самого конца. И вы также, все кто выполнит условия, будете принимать в розыгрыше на 10 долларов. И еще перед началом данного видео хочу вам порекомендовать скачать себе приложение. Там где вам дадут бесплатного робота стоимостью 10 долларов и вы сможете ежедневно проходить задания и зарабатывать экспишки экспишки потом после выхода данной игрушки вы сможете менять на реальные деньги и вывести себя на кошелек все подробные инструкции будут в описании когда вы перейдете там будет написано получите 10 долларов за регистрацию вы переходите попадаете на вот такой вот сайт на страничку Здесь есть два видео, как скачать данного робота. Вы посмотрите. Они занимают ну, буквально 5 минут вашего времени. Там нет ничего сложного. И у вас все получится. Итак, что касается букса, смотрите. Получил я две выплаты. Вот одна выплата 10 тысяч сато же биткоин. И вот, вторая выплата почти 13 тысяч сато же биткоина. Вот на почту приходит вот такое уведомление что данный букс кран он платит чтобы выводить отсюда сатоши потому что я думаю что многие не поняли когда вы нажимаете вот на, на деньги да на сатоши вы здесь выводите да вводите здесь биткоин адрес вводите здесь сумму которую вы хотите вывести нажимаете не здоров. вам еще нужно будет подтвердить и Письме, которое придет на вашу электронную почту, ссылка там придет. Вам нужно будет нажать на ссылку и подтвердить данную транзакцию. И тогда у вас выведется сатоши. Сатоши выводятся в течение 7 дней. Ну, мне пришли деньги. Ну, буквально я не знаю. Первый вывод я ждал, наверное 2 дня, второй вывод, ну это также 2 дня. Деньги приходятся, все нормально, букс данный платят. А теперь вот смотрите, что нужно сделать для розыгрыша 10 долларов. Первое, зарегистрироваться на данном буксе. Это первую очередь. Вы здесь проходите регистрацию. Дальше, когда вы здесь зарегистрируетесь, вам нужно будет заработать 1000 сатош Вот вам нужно будет сначала подтвердить электронную почту. И далее вам нужно будет заработать одну сатошу с помощью предложений спонсоров. В этом видео вот я это все показывал. Как это сделать. Вот, заработать одну сатошу с помощью спонсоров. И сейчас я вам все это покажу наглядно. Это все, что нужно сделать для конкурса. Смотрите, переходите на данный бокс, проходите регистрацию, подтверждаете почту. Далее заходите от Давайте переведу на русский. Зарабатывайте биткоин. И заходим вот по, пол, по полной предложения, чтобы заработать. Переходим сюда. И здесь есть вкладочка вот, Time wall. Если мы переведем. Оно переведено в принципе. Time wall. Мы переходим вот на Time Wall. Здесь все легко и просто. Мы переходим на Time Wall. И здесь нам нужно зарегистрироваться. Я, я уже здесь зарегистрирован. Видите, на таймголе. Вам нужно будет здесь пройти регистрацию. Давайте открою другое окно. Вот таймгол. Вы регистрируетесь на этом сайте. Здесь подключаете себе Twitter, там. Ну все, делаете, как здесь будет вам писаться. И вот здесь есть вкладочка «Кликс». Переходим на эту вкладочку и зарабатываем здесь вот просматриваем вот 21 балл 5 секунд просмотреть вот открывается сайт мы его смотрим 5 секунд время мы видим вот она идет вы не видите я вижу вот видите монетка вот так вот сработала нам зачистили деньги и здесь вывод минимальный от 100 баллов вот когда мы перейдем от твистером мы здесь сможем вывести 100 поинтов. И когда мы насобираем 100 поинтов, мы выводим на этот кран. На вот этот. И таким образом вы получите себе дополнительно 1000 сатош на ваш баланс. И так само я получу 1000 сатош. И между вот этими участниками, кто выполнит вот это вот действие. Плюс вы, вам еще нужно будет написать комментарий комментарии под этим видео и поставить лайк под это видео. Смотрите, я разыграю пять долларов, кто выполнит условия в этом буксе, и пять долларов разыграю, кто поставит комментарий и напишет лайк под этим видео. И как я буду разыгрывать Satoshi, э, кто выполнит условия на этом буксе? Я перейду от в партнерскую программу, в партнерскую программу выберу здесь вот лучшие рефералы. Лучшие это те, кто выполнили условия. Вот видите, 5 дней назад выполнили условия. И таких вот у меня вот сколько человек. Да? Вот эти вот люди, они не выполнили. И если вы выполните вот эти условия, то вы будете участвовать в розыгрыше на 5 долларов. Розыгрыш буду проводить, как всегда, в телеграм-канале. Кстати, сегодня будет как раз там розыгрыш на 10 долларов. Видите, вот эти все люди могут поучаствовать в розыгрыше. Тут всего-навсего вам нужно подтвердить почту и сделать все те самые действия, которые я вам только что показал. Здесь буду выбирать победителя, также рандомным образом в рандомайзере вобью число, посчитаю сколько у меня здесь выполнило человек. И вот буду считать первый, второй, третий, четвертый, ну вы все увидите, кто выполнит эти условия. Кому что непонятно, вот посмотрите вот это вот видео, также ссылку оставлю в описании получаем 30 рублей за минуту как здесь э, заработать вот эту одну сатошу и получить э, тысячу на ваш баланс данный букс платит все проверено в общем вот такие новости и вот такие друзья два конкурса по 5 долларов кому они интересны выполняем все условия и участвуем в розыгрыше. на этом у меня все всем желаю хорошего дня всем больших заработков и всем пока